Привет, Друзья, Александр Зевлюков, до связи. У нас сегодня следующий выпуск, номер 384 выпуск. И мы продолжим общение по поводу теории, теории импульсов. И сейчас я вам секундочку, я хочу... Вот, значит, смотрите, у нас есть вопрос Светлана Ли, который я обещал ответить, это Александр, здравствуйте, спасибо за ваше видео, скажите, а как насчет первичных целей, это одно и то же первичные цели и импульсы, я, это, это не одно и то же, и поэтому я сейчас хочу на это, это объяснить, Значит, мы говорим о теории импульсов. То есть, по сути дела, это даже никакая не теория, это просто то, что мы знаем. Мы знаем, что когда мы принимаем решение, допустим, из нескольких выборов сделать, то мы руководствуемся теми импульсами, которые вот здесь человек, и которые в центре то, что мы называем центр человека, имеет некоторые импульсы, вот такие, такие, такие. И я знаю, несколько человек э, критикует вот такой подход. Почему? Потому что он выглядит так, что пропадает само я, пропадает само как бы духовное существо. Сейчас я покажу, что это не совсем так. Но те, кто хотят это критиковать, они должны просто объяснить, не просто говорить, что это как-то не нравится. Не просто говорить, что это как-то им не нравится, они должны объяснить, а как человек делает выбор. Когда у меня есть два, несколько вариантов, вот помню, один человек говорил о том, что мы рассчитываем некоторую пользу. Все правильно? Допустим, мы просчитали, что какое-то действие, допустим, вот у нас два выбора действия, вот есть один, действие два, действие один принесет большую пользу, большая польза. Допустим. Ну, например, здоровье, да? какая-то хорошая польза, что-нибудь такое, долголетие, ну или, или вообще какой-то достаток, то, что человек рассматривает пользу, удовольствие какое-то. да? Возникает вопрос, почему вы мы выбрали пользу, а не не пользу? Ведь и то, и то можно было выбрать. Можно было выбрать и пользу, и не пользу. Почему выбрали пользу? И рано или поздно, если мы будем продолжать вот этот вопрос «почему?», то человек рано или поздно он придет просто к тому, что ну, просто мне это нравится и когда он придет к тому, что это нравится слово нравится, оно соответствует импульсу, потому что нравится это и есть импульс, то есть мы опять придем, что делаем выбор за счет импульсов Поэтому те, кто хотят критиковать, вы вместо того, чтобы говорить, как вам это не нравится, вы покажите, как реально вы делаете, объясните точно. Я очень действительно, я сейчас говорю не из какой-то там высокомерия, честно говоря, абсолютно. Я действительно хочу, вот объясните, как вы делаете выбор, вот конкретно выбор. Вот, по-моему, Геннадий написал, как там несколько импульсов, потом я выбираю. Ну, я помню это, я ответил на это, но вопрос о том, что, а как в конце концов Геннадий выбирает один из импульсов, там, трех, которые, которые остались? Как это конкретно происходит? Как он выбирает? Почему вот именно этот импульс, а не тот импульс? Или там выбор, допустим. Да? Давайте теперь я... Расскажу по поводу первичных целей. Да, мы знаем, что, смотрите, импульсы, то, что мы говорили, они принадлежат центру человека. Вот они принадлежат центру. Центр – это, в общем-то, такая вещь достаточно материальная. Это некоторые или центр управления, управления человеком. Центр управления человеком, там есть разные импульсы, например, голод или мне это нравится, я хочу мороженое, я хочу, я хочу стать классным специалистом, да? я, я, я хочу получить процессинг или наоборот я хочу предоставлять процессинг, все это, и все это импульсы. Но есть у нас еще духовное существо, которое пока в этой картине никак не проявилось, духовное существо обозначается буквой тета, поэтому мы его вот так, так и будем более-менее об обозначать. Мы знаем, что... На духовном процессинге уже обнаружено, что есть инцидент отделения от статики, где-то начало трака времени, где духовное существо появляется, и через какое-то время, на самом деле там времени как такового еще нету, но в каком-то смысле мы можем говорить о некотором раньше, после, все это еще до тел, до того, как духовные тела, вот допустим, давайте вот здесь поставим тела, где-то вот здесь появляются тела, здесь духовное существо. Существо соединяется с телами. Давайте вот так. Тела. Здесь э, духовное существо каким-то образом создает или ему дают. Сейчас это неизвестно. Но просто появляются то, что мы называем первичные цели. Давайте просто цели. Цели – это не то, что я хочу что-то достичь. Первичные цели не выглядят, как я хочу что-то достичь. Мы уже это на самом деле поняли. Это выглядит как «я хочу этим заниматься, мне вот этим нравится заниматься». Это некоторое предназначение. То, что мне правильно заниматься. То есть делательность – это больше как делательность. Первичные цели – это больше как делательность или деятельность. Так вот, когда, когда человек, получая процессы, как правило, это получая процесс. кстати, вот буквально недавно, вот, по-моему, несколько дней назад еще один клиент вот прямо нашел вот этот инцидент отделения от статики и прямо разобрался, вот как оно происходит. Здесь я хочу сказать, что человек находит вот этот инцидент отделения статики, очень важный, важный момент, на самом деле не один раз. Во время процессинга происходят некоторые такие всплески осознанности, когда человек как будто бы заглядывает в эту область. Да? но вот он и, и, и они каждый раз по мере прохождения процессинга становятся более уверенными, более длительными. понимаете? То есть сначала человек как будто бы почувствовал какой-то след оттуда, увидел, как будто бы подсмотрел в скважину, но потом это становится более и более, и где-то в конце концов человек начинает точно понимать, он осознает вот этот момент, то есть вот это отделение от статики, это осознание себя как духовное существо. Давайте мы запишем здесь «духовное существо». «Духовное существо». И после этого, когда появляется духовное существо, появля... у него появляются некоторые цели, то, что мы называем как первичные цели. Вот, и давайте продолжим. Значит, у нас есть здесь э, человек, человечек, более-менее как центр, и Импульсы, импульсы, разные да, импульсы. И вот теперь у нас появляется, когда человек прошел инцидент отделения от статики до процессинга. Давайте еще раз это поставим, как начало такое духовное существо. Он осознает свои первичные цели. Вот это первичные цели. Первичные цели. И теперь на самом деле все начинает меняться по-другому. Теперь у нас эти первичные цели по сути дела и являются главным импульсом духовного существа. Давайте это так поставим. Импульс духовного существа – это очень важно. И что теперь происходит? Теперь происходит, что вот эти все цели, вернее, импульсы из телесного центра да, начинают упорядочиваться за счет появления мощного импульса духовного существа. То есть теперь вот в этом хаосе начинает наводиться порядок, потому что у нас есть импульс первичной цели – и различные импульсы телесные. И вот этот импульс первичной цели, он, в общем-то, скорее всего, самый мощный тут, и он начинает упорядочивать. То есть те импульсы, которые не подпадают по него, человек начинает от них отказываться, и постепенно... Картина начинает выглядеть как вот у нас есть такая первичная цель и импульсы идти, то есть тело начинает подстраиваться под духовное, духовное существо и вот эти импульсы уже теперь телесные, видите, они теперь более или менее начинают выстраиваться в правильном направлении, в направлении первичной цели уже вот эти вот этих и противоположных, видите, вот здесь вот этого уже нету. Видите, вот здесь уже, вот этого у нас уже нету. И возникает очень интересная ситуация. Возникает интересная ситуация, которую можно описать таким состоянием, как будто бы все происходит само собой. Вот даже на духовном процессинге, еще более-менее или менее даже в начале, может быть, середине духовного процессинга, клиенты говорят вот примерно такой ситу... таком состоянии, где они попадают. Как будто вещи начинают случаться сами собой. То есть если раньше нужно было делать усилия, нужно делать было борьбу, то теперь вещи становятся, как бы начинают происходить сами собой. Еще раньше, когда я заполнял свой сайт, эти 8.ру, кстати, или эти 8.org, скорее всего, я говорил о таком состоянии без борьбы, жизнь без борьбы. Так вот это состояние, она как раз и соответствует то, то, что возникает уже после обнаружения своих первичных целей. Жизнь без борьбы. Все импульсы, все импульсы, вот это импульсы, давайте здесь, тело начинает упорядочиваться за счет импульса духовного существа. Теперь, видите, от этих противоположных импульсов человек отказывается, и его импульсы выстраиваются. То есть возникает порядок. И это состояние, оно как раз выглядит так, как будто бы ничего не надо делать, как будто бы все происходит само собой. Вот так, э, так люди говорят, что я пошел, я думал, там надо будет что-то делать, а оно раз, раз, раз и само собой. Вот это как раз есть состояние без борьбы, когда все происходит само собой. И интересно, что в этот момент вот это я, я как эго. Оно становится менее нужным. Обратите внимание, что вот это я, эго, я, оно на самом деле связано с тем, что нам приходится бороться. Мы говорим, нет, я это все-таки преодолею, вещи не происходят сами собой, поэтому я это преодолею, я приложу усилия. То есть вот это я, обычное человеческое я, оно сопряжено с тем, что нужно прилагать усилия, в жизни. Для чего? А откуда получается усилие? Потому что импульсы, до того, как человек обнаружил свои первичные цели, его импульсы не урегулированы. Вот, вот сюда мы пойдем. Его импульсы, видите, как здесь, вот сюда, один, сюда, сюда. Поэтому, чтобы куда-то продвинуться, нужно бороться против противоположных импульсов. То есть нужно какое-то усилие, которое, центр этого усилия направляющего, это и есть я. Эго, эгоистическое я. Но когда импульсы уже выстроены, я уже, оно как будто бы становится менее важным. Вы можете это примерно так понять. Вот, ну, да, да, даже вот по жизни, представьте себе, что у вас какой-то стресс, и вы очень хорошо чувствуете себя «я», вы чувствуете, я должен быстро с этим справиться, с этим справиться. А теперь представьте себе, что у вас все происходит само собой, то есть день как выдался таким расслабленным, и вы даже как бы своего «я» не чувствуете, оно вещи как будто бы происходят сами собой. В общем-то, пока что здесь, конечно, не совсем легко все это выразить обычными словами, потому что человеческий язык, он не предназначен как особо для описания тех состояний, которые возникают после обнаружения первичных целей. Они Обычный язык он выработался тогда, когда вот этот центр, центр человека, у него хаотичные импульсы, нужно борьбы, нужно я, нужно эго. Вот такое состояние. Вот здесь у нас язык. Хорошо выработался. Для вот этого состояния, где есть упорядочивание, да, то ну, язык несложно, сложно, то есть он не выработался таким образом. Поэтому нам приходится использовать какие-то образности примерные. Вот примерно, вот это состояние после обнаружения первичных целей, вот отвечая на вопрос Светланы, это можно выразить состояние, когда я особенно я, которая основана на эго, усилиях, оно не нужно уже, потому что вещи происходят само собой. Но ну, можно сказать, что жизнь слегка, но ну, можно так сказать, но лучше сказать, что все начинает как будто бы происходить само собой. И вот, вот это состояние, оно характеризуется тем, что я уже вот это эгоистичное я становится менее нужным, оно как бы как бы его становится меньше. Но опять же, смотрите. Это не означает, что это некоторые застывшие состояния. Человек, который попал в вот это высшее состояние, он очень часто возвращается и действует на уровне своего ⁇ я ⁇ Это абсолютно нормально. Даже, я вот сегодня написал комментарий, даже, скорее всего, большую часть времени. Просто мы уже к этому привыкли. Все люди вокруг, наши друзья, к этому привыкли. Поэтому, попадая в социум, мы автоматически переходим на некоторое состояние вот это я, эго, я делаю усилия. Но на самом деле это уже, короче, по-другому, поэтому вот это достижение, вот этого состояния обнаружения первичных целей, это очень и очень и очень, это больше, чем клирование, это больше, чем осознание своей духовной природы. Потому что когда человек осознает инцидент деления от статики, у него еще есть «я», он осознает, что это «я», это, вы ну, понимаете, он еще он «я». Он чистый «я», он незамутненный «я», он осознанный «я». Потом он становится… Там еще есть борьба в жизни. Потом, когда он осознает первичные цели и его импульсы выстраиваются он начинает вести то, что называется «жизнь без борьбы». И вот это состояние, оно выглядит так, как будто бы я уже не нужно, особенно я, основанный на усилиях. Вот этим я хотел с вами поделиться. Был Александр Земляков. Пишите ваши комментарии. И что ж, будем, будем постепенно развивать духовный процессинг. Мой сайт эти8.ру. Всем привет. До следующих встреч.